Декоративная окраска и нанесение различных текстур являются частью профессионализма маляра. Далеко не все маляры специализируются по декоративной окраске. Однако каждому хорошо было бы знать, по крайней мере, основные термины и технологии. Данная программа познакомит вас с такими традиционными и современными методами декоративной окраски, как нанесение текстур и окраска с помощью шаблона, а также с методами имитации самых различных видов каменной и деревянной поверхности. Эти методы легко освоить, но настоящее мастерство приходит только при постоянном применении их на практике. Добиться идеального результата поможет также правильный подбор инструментов и лакокрасочных материалов. Например, декоративная окраска Кауни Скотти, экологичная, водоразбавляемая, необыкновенно привлекательна и удобна для этих целей. А подходящие цвета для декоративной и текстурной окраски вы найдете в каталогах цветов Текурила Симфония. Поверьте, это увлекательный процесс. Попробуйте и у вас получится. Имитация текстуры древесины является одним из самых старых методов декоративной окраски. Он позволяет создать фактуру поверхности дорогих пород натуральной древесины. Наши советы по выбору колера и рабочих инструментов – являются всего лишь рекомендациями. И, конечно, приобретя определенные умения и навыки, вы сможете использовать их в своей работе более свободно. В качестве инструментов при имитации текстуры древесины рекомендуется использовать различные ширины кисти, тонкую филенчатую кисть, веничек. Это такая кисть с длинной мягкой щетиной. Кисть для растушевки, стальные гребенки различной ширины. Также хорошими помощниками при создании рисунка волокон дерева будут специальные резиновые формы штампы, Цвет краски подбирают как можно ближе к цвету имитируемого дерева. Дуб обладает достаточно четкой и контрастной структурой. Цвет дуба варьируется от золотисто-коричневого до коричневого. В дополнение к четкому рисунку волокон для него характерны сердцевинные лучи. Границы между волокнами контрастные и резко различимые. К имитации дубовой поверхности прибегают, в частности, при покраске дверей. Достаточно сделать вертикальные прожилки и несколько сердцевинных лучей, чтобы филенчатая дверь выглядела так, словно она сделана из натурального дуба. Нанесите сначала светло-коричневый цвет в качестве основного фона. После того, как поверхность высохнет, для нанесения рисунка волокон используйте цвет М396. Рисунок волокон создается с помощью резиновой гребенки вертикальными движениями. Затем кистью с длинным ворсом осторожно похлопайте вертикально направленными движениями снизу вверх и дайте краски слегка подсохнуть. Для того, чтобы текстура дуба заиграла, нанесите в район сердцевины цвет М459, после чего резиновой палочкой или резиновым шпателем сымитируйте рисунок сердцевины. Этот рисунок можно усилить, используя еще более темный цвет. И, наконец, проведите стальной гребенкой по поверхности рисунка сердцевины по направлению от центра наверх и наружу. По краям можно нанести дополнительно краску и нарисовать с помощью резиновой палочки или кончика большого пальца сердцевинные лучи. Теперь дайте вашей работе высохнуть. Текстуру дуба можно также создать специальными резиновыми формами. С их помощью можно легко и очень быстро получить необходимый рисунок. На практике этапы работы те же, что и при обычной имитации текстуры дуба. Рисунок сердцевины выполняется резиновой формой быстро и безо всяких усилий, легкими движениями кисти руки. Очень часто рисунок, нанесенный такой формой, получается однообразным и немного скучным. Поэтому рекомендуется оживлять его с помощью стальной гребенки и последующим легким похлопыванием веничком. Использованию резиновой формы надо относиться с чувством меры. Завершите процесс имитации текстуры дуба нанесением водоразбавляемого лака кива. Красное дерево или махагон – красивое дерево ценной породы, теплого, красновато-коричневого цвета. Наиболее распространенный вид махагона – сабельный махагон. Он пилится с боков ствола и на вид прямо волокнистый. В средней и верхней части ствола сердцевина имеет красивый волнообразный рисунок. Границы между волокнами махагона достаточно контрастные и распределены равномерно. Рисунок сердцевины выглядит наиболее эффектно на больших плоских поверхностях, например, в центральной выпуклой части двери. А обычный прямоволокнистый сабельный махагон имитирует, как правило, на боковых частях двери. В качестве основного фона используйте цвет v 407 Затем на высохшей поверхности изобразите волокна с помощью цвета М407. И нарисуйте волнообразный рисунок сердцевины с помощью тонкой филенчатой кисточки. По краям готового рисунка сердцевины можно нанести полоски широкой плоской кистью. Похлопайте слегка по поверхности рисунка веничком горизонтально направленными движениями и дайте высохнуть. При нанесении второго слоя усильте цвет и характер поверхности, нанеся на рисунок сердцевины цвета М475 и М476. Нанесите краску также на края и под конец слегка похлопайте венечком. Дайте вашей работе подсохнуть и завершите процесс окраски нанесением лака Кио. Текстура орехового дерева очень разнообразна. Цвет сердцевины варьируется от серо-коричневого до темно-коричневого, а рисунок чаще всего волнообразный и беспорядочный. Рисунок корня орехового дерева также имеет кругообразный и хаотичный характер. Ореховое дерево традиционно используется в столярных работах, а корень орехового дерева в качестве деталей для придания изделию дополнительного эффекта. Для основы используйте цвет H400, нанесите неравномерно на всю окрашиваемую поверхность рисунок волокон с помощью цветов M396, L462, M407, а затем широкой плоской кистью нарисуйте волнообразный рисунок сердцевины. После того, как контур сердцевины будет готов, его можно оживить с помощью цвета L462. Уберите лишнюю краску с центра рисунка и дайте поверхности высохнуть. В качестве основного цвета для имитации текстуры корня орехового дерева используется тот же цвет H400, а рисунок волокон наносится также беспорядочно и хаотично. Создавайте рисунок кругообразными или эллипсообразными движениями кистью или, например, кусочком гофрированного картона, обрабатывая затем поверхность, тампоне ее куском ткани или натуральной губкой. Пусть ваш рисунок высохнет. Уберите резкие контрасты, производя кистью для растушевки движения крест-накрест. Нанесите еще более темные цвета по направлению волокон, а затем осторожно попарьте веничком. Завершить работу стоит нанесением лака кива. С помощью украски можно сымитировать каменную поверхность в тех случаях, когда применение натурального камня технически невозможно или слишком дорого. Имитация текстуры камня называется мраморированием. Главная цель здесь – создание атмосферы камня. И легче всего этого достигнуть, выбрав цвета, наиболее близкие к цвету натурального камня. Рекомендуем перед работой поближе познакомиться с различными видами каменных поверхностей, спецификой отдельных видов камней, а также проникнуться их внутренним естественным ритмом. Метод мраморирования требует практических навыков. Хотя сам эффект каменной поверхности достигается достаточно простым способом и достаточно простыми инструментами. Для мраморирования понадобятся кисти разной ширины, тонкая филенчатая кисть, кусок ткани или замши, натуральная губка и кисть для растушевки. Карарский мрамор, как правило, светлый или светло-серый. Рисунок сдержанный и в то же время разнообразный. Предлагаемый метод можно применять и при имитации других видов каменных поверхностей. Каражский мрамор самый распространенный в мире. Его добывают больше, чем какой-либо другой вид камня. Текстура каражского мрамора наилучшим способом воспроизводится на белой основе, на которую в качестве фонового рисунка наносятся цвета Y. 488 и L489 с помощью натуральной губки или кисти. Распределите цвет по поверхности с помощью куска ткани или натуральной губки по направлению прожилок. Смягчите после этого резкие линии фона. Добавьте тонкие темные прожилки тонкой филенчатой кистью и при необходимости смягчите их кистью для растушевки. Теперь дайте краски высохнуть и отделайте мраморную поверхность водоразбавляемым лаком кива. Сиенский мрамор известен своим теплым желтоватым тоном. На вид он яркий и рисунок его прожилок тоже может быть очень ярким. Имитируя этот камень, необходимо правильно выбрать количество прожилок по отношению к окрашиваемой поверхности, чтобы она не получилась слишком пестрой. Сиенский мрамор создает ощущение тепла, поэтому его используют как деталь, придающую поверхности дополнительный эффект. Нанесите на белую основу натуральной губкой фон М396 и М407. Смягчите его тампоне натуральной губкой или кистью для растушевки. Можно также использовать обыкновенную тряпку. Фоновый цвет распределяется всегда в одном определенном направлении. На подсохшую фоновую поверхность нанесите местами цвет М407 и смягчите его кистью для растушевки. Характерные для мрамора прожилки наносятся тонкой филеночной кистью Используя цвета Y488, M407 и M475. Смягчите очертания прожилок натуральной губкой и кистью для растушевки. Дайте поверхности просохнуть и завершите работу нанесением лака Кива. Поверхность так называемого простого мрамора можно легко создать с помощью натуральной губки и кисти для растушевки, позаботившись только о том, чтобы цвета основы и прожилок были, что называется, под камень. Метод достаточно быстрый и не требует многоразового нанесения слоев. Его можно использовать в том случае, когда нет необходимости воспроизводить текстуру какого-то конкретного вида камня. Нанесите легкими похлопывающими движениями фоновый рисунок на уже окрашенную в белый цвет поверхность. Цвета всегда можно варьировать в зависимости от вида камня и желаемой цветовой гаммы. Смягчите самые резкие линии кистью для растушевки и дайте мраморированные поверхности высохнуть. Завершите процесс нанесением водоразбавляемого лака Кива. Гранит. Достаточно широко распространенный вид камня, и его обычно не используют для имитации каменной поверхности, разве что для создания специальных эффектов. Благодаря своей простоте и ровному рисунку он подчеркивает сложные мраморированные поверхности. Цвет гранита варьируется между светло-серым и темно-коричневым и красным. Нанесите на уже окрашенную в белый цвет основу или цвет М-407 или Л-489 с помощью натуральной губки и распространите их равномерно легкими похлопывающими движениями по всей поверхности. Смягчите самые резкие линии кистью для растушевки. Усильте зернистость и цвет, добавив черный цвет Y-488 легкими похлопывающими движениями с помощью натуральной губки, и дайте высохнуть. Затем нанесите водоразбавляемый лак Кива. Этот вид окраски не имеет границ для творческой фантазии. Основные методы, такие как работа губкой, color wash, нанесение рисунка валиком и окраска с помощью шаблонов, легко освоить. И с их помощью можно быстро создавать живые и захватывающие поверхности. При использовании различных методов декоративной окраски стоит обращать внимание на выбор цветов, поскольку цвет играет главную роль. Небольшой контраст между цветом фона и узора создает спокойную поверхность, большой контраст в свою очередь создает живое и буйное цветовое впечатление. Метод нанесения рисунка шаблоном можно применять как при использовании повторяющегося орнамента, так и при использовании отдельных больших рисунков. Для декоративной окраски понадобятся валики для нанесения фона, кисти, натуральная губка, обычная губка, специальный валик для нанесения рисунка и тампон из поролона. Рисунок размывкой или Color Wash – это простой и быстрый метод, который основывается на гармоничном сочетании прозрачной декоративной краски и фона. Выполненные легкими движениями, этот метод создает воздушный и мягкий эффект. Окрасьте стены краской выбранный вами цвет. После чего изготовьте краску для узора, смешав декоративную краску Кауни Скотти и воду в соотношении один к одному. Смачивая губку, начинайте наносить краску легкими моющими движениями. Таким образом необходимо обработать всю поверхность. Теперь дайте поверхности высохнуть. Процесс можно повторить для того, чтобы конечный результат получился ровным и цветонасыщенным. С помощью метода нанесения рисунков валиком можно получить интересную поверхность в зависимости от жесткости валика, материала из которого он изготовлен и текстуры поверхности. Существует различное множество валиков из полиэтилена и замши. При помощи валика, обмотанного полиэтиленовым мешком, можно получить очень ровную, подходящую для многих интерьеров поверхность. Большие по площади поверхности лучше окрашивать вместе с помощником, который будет наносить краску на подложку в то время как вы будете обрабатывать за ним окрашенную поверхность текстурным валиком, создавая желанный узор. Окрасьте стену в желаемый цвет и дайте ей высохнуть. Нанесите декоративную краску не Скотти тонким слоем с помощью валика с коротким ворсом. Затем обработайте всю поверхность валиком, обмотанным полиэтиленовым мешком, движениями крест-накрест. Не забывайте периодически очищать инструменты, обтирая его чистой тряпкой или прокатывая по листу чистого картона. Продолжайте вашу работу до тех пор, пока результат не удовлетворит вас. Работа губкой – один из самых легких методов декоративной окраски. Для узора можно выбрать два цвета, что сделает поверхность более оживленной. Периодически в процессе работы не забывайте рассматривать окрашиваемую поверхность издали. Так легче представить узор в целом. Этот метод хорошо подходит, например, для окрашивания нижней части подъездов, поскольку скрывает небольшие пятна и брызги. Окрасьте стену в фоновый цвет и дайте ей высохнуть. Смочите влажную морскую губку в краске. Затем Нанесите краску легкими движениями по поверхности путем надавливания, поворачивая время от времени губку, чтобы окрашенная поверхность не выглядела механически отштампованной. Дайте первому слою высохнуть перед тем, как начнете наносить второй. Продолжайте до тех пор, пока не достигнете желаемого результата. Метод окраски с помощью шаблона применяется достаточно давно. Рисунок создается с помощью шаблона, сделанного из плотного водостойкого материала. Бордюр или орнамент, обходящий вокруг всей комнаты, связывает помещение в единое целое, в то время как единичный рисунок концентрирует внимание на себе. Регулярный повторяющийся орнамент создает поверхность, напоминающую обои. Сюжеты для шаблонов можно копировать с текстильных материалов, газет, журналов и тому подобное. Выбранный вами рисунок нанесите водостойким фломастером на прозрачную пленку. После этого вырежьте изображение с помощью острого ножа. Если в шаблоне имеются длинные или кольцевидные зоны, то лучше оставить соединение перепонки для того, чтобы рисунок не распался на части. Если шаблон состоит из нескольких частей, то необходимо вырезать указатели направлений – для облегчения процесса покраски. После того, как шаблон вырезан, распылите на его тыльной стороне скотч-клей для шаблонов. Либо прикрепите шаблон к стене с помощью липкой малярной ленты. Заранее изготовьте тампон из поролона или используйте готовый тампон. Прикрепите шаблон к стене и наносите чуть-чуть смоченным тампоном тонкий слой краски, а затем второй. Осторожно открепите шаблон от стены и переместите его в соответствии с указателем направления на новое место. И продолжайте работу. Вы получили достаточно много информации о технике декоративной и текстурной окраски. Но помните, только при регулярном использовании их на практике вы достигнете истинного мастерства. С помощью имеющихся в материалах курса инструкций вы сможете легко возобновить в памяти различные методы декоративной окраски. Это очень увлекательный процесс. Не бойтесь пробовать, и у вас получится! Тикурило представляет окраску интерьеров. Нередко нас спрашивают, как правильно проводить окрасочные работы интерьеров. Специалисты компании Тикурила всегда готовы прийти к вам на помощь. Послушаем, какие вопросы будут сегодня. Доброе утро! Доброе утро! Мы переезжаем на новое место, но наша будущая квартира в таком состоянии, что просто необходим ремонт. Хотела бы узнать у вас, как лучше окрасить стены комнат. Цвет стен по каталогам фирмы Тикурел мы уже выбрали, но у вас такой большой выбор красок, что мы не знаем, на чем остановиться. Рекомендую окрасить стены жилых помещений водоразбавляемой краской. Например, бархатно-матовая краска «Гармония» и шелковисто-матовая краска Джокер. Достоинство краски в том, что она быстро сохнет и практически не имеет запаха. Выбранные вами краски с пометкой М1 – это комфорт и безопасность. Но на что особо стоит обратить внимание при выборе краски для стен? Основной компонент краски – это связующее. Оно образует лакокрасочную пленку и способствует ее сцеплению с подложкой. Главным связующим красок фирмы Тикурева является акрилат. Он образует качественную и прочную лакокрасочную пленку, которая схватывается отлично, даже с проблемной поверхностью. А как дороги эти материалы? Акрилатные краски поистине себя окупают. Они не требуют частого перекрашивания, хорошо противостоят истиранию и легко моются. И все-таки, какую краску вы порекомендуете для окраски стен, например, в гостиной? Обычно стены в гостиной окрашивают матовой краской, так как матовая основа обеспечивает спокойный фон для интерьера. Еще одно немаловажное достоинство матовых красок То, что они скрывают возможные неровности подложки Гармония совершенно матовая И Экоджокер матовые акрилатные краски Отлично подходят как для гостиной, так и для спальни Обе краски устойчивы к мытью и стиранию. И потолок надо бы покрасить Конечно Особенно, если речь идет о ремонте старого помещения. Иначе на фоне свежевыкрашенных стен потолок будет смотреться просто грязным. мат краска для потолков сухих помещений. Абсолютно матовая, идеально белая, она увеличивает высоту комнат и придает им объемность. Окрашивать следует движениями по направлению света, например, от окна, чтобы скрыть возможные стыки между проходами валика и обеспечить ровную красивую поверхность. А что вы порекомендуете для прихожей? К поверхностям в прихожих и кухнях предъявляются повышенные требования стойкости к мытью и легкости очистки. Поэтому для прихожей и кухни наилучшим образом подошла бы полуматовая ремонтная краска «Ремонти-Эссе». Эта латексная краска на основе акрилата, краска не содержит растворителей и поэтому хорошо переносится даже людьми, страдающими аллергией. Ремонте T.S. колируется в тысячи оттенков. Это позволяет в прихожей комбинировать цвета от спокойных пастельных тонов до ярких и жгучих. А можно ли окрасить стены в ванной комнате? Система «Луви» разработана компанией «Тикурила» специально для ванных комнат и помещений с повышенной влажностью. Основным компонентом системы является водоразбавляемая краска на акрилатной основе, которая отлично подходит для окраски стен и потолков во влажных помещениях. Полуглянцевая и полуматовая краска луя обладает водоотталкивающими свойствами, содержит противоплесневый компонент и тайка к мытью и износу. Спасибо за советы! Вы нам очень помогли! Желаем удачи! Выберите для своего объекта подходящую краску с требуемой степенью блеска. Здесь представлены следующие краски. Совершенно матовые сиро-мат и гармония, бархатно-матовая краска Эко-Джокер, полуматовая краска Ремонти Ася, а также полуматовые и полуглянцевые покрывные краски Луя. В отблеске света видна разница в степени глянца. Для помещений, предназначенных для отдыха, рекомендуется выбирать совершенно матовые или матовые краски. Для рабочих помещений больше подходят глянцевые краски. Для окраски потолков используйте совершенно матовую краску «Сиромат». Она увеличит комнату и придаст ей объемность. Поверхности, окрашенные матовой краской, символизируют гармонию и спокойствие. Поэтому для гостиных и спален хороши бархатно-матовая краска «Гармония» и шелковисто-матовая краска Эко-Джокер. Полуматовые и полуглянцевые поверхности активизируют деятельность. Глянец придает сочность краске. Полуматовая «Ремонтиэсся» и полуматовая или полуглянцевая «Луя» хорошо уживаются в прихожих и кухнях и служат практически вечно. Полуматовая и полуглянцевая луя хорошо служат во влажных помещениях. Окрашивайте ею ванные комнаты. Акрилатные краски компании Тикурила предоставляют широкие возможности для обработки различных объектов в сухих и подверженных воздействию влаги помещениях. Не забывайте спрашивать в магазинах акрилатные краски компании Тикурила. для окраски стен применялись матовые, латексные и темперные краски, которые не отвечали основным требованиям эксплуатации красок в жилых помещениях. Хотя они и выглядели неплохо, они легко истирались и пачкались, с них трудно было удалить грязь. Также количество предлагаемых цветов было довольно ограниченным. В результате долгой и плодотворной работы компания Тиккурила разработала бархатно-матовую краску «Гармония», Который уже на протяжении многих лет неизменно пользуется спросом на рынках Финляндии и за рубежом. Гармония в состоянии удовлетворить вкусы различных потребителей от архитектора до дома хозяйки. Краска колируется в тысячи оттенков от спокойных пастельных до ярких модных, согласно разработанным компанией Тикурила каталогом Тикурила Симфония. Как правильно производить окраску гармонией? Самым обычным способом. Сначала поверхность очищают от пыли и грязи. Швы между гипсовыми плитами выравнивают с помощью водоразбавляемой шпатлевки «Престо». Затем их дополнительно укрепляют с помощью шовной ленты. Шпатлюют также отверстия под винты, саморезы и гвозди. Зашпатлеванные места выравниваются шлифовкой. Пыль удаляется. Небольшие неровности на подложке, образовавшиеся в результате подготовительной работы, скроются при нанесении гармонии. В этом заключается одно из достоинств матовых красок по сравнению с глянцевыми. Затем гармонию наносят валиком или кистью равномерно по поверхности. Обычную покраску можно сочетать с декоративной. Декоративная окраска позволяет украсить окружающий мир, сделать и скучной монотонной, живую и привлекательную поверхность. Окрасим нижнюю половину стены в модный яркий цвет, выбранный по каталогу Тикурила Симфония, предварительно разграничив половины с помощью малярной ленты. Затемненную нижнюю часть стены окрашиваем обыкновенным валиком. Малярную ленту следует удалить до высыхания краски.